Действие второе, скомарошина четвертое. Ну что, ребятишки, хорошо отдохнули? Погуляли, пошалели или просто вздремнули? Ой, подгляди-ка, какой замарашка! Ай, нет, показалось, хороший мальчишка. Да ты погоди, как там на наша Наташка? И не говори, аж схватила серчишка. Так вам поди всем... Тоже знать интересно, где там Натальюшка, шо с ней и как. Сейчас, угодите, все будет известно. Кто продолжает наши сказки, мостак? Я продолжать буду. Ай, молодца! Эх, ламца дрится, опца римца ца. Картина третья. Темница в замке змея. Змей вносит Натальюшку, грубо бросает ее на пол. Ишь, какая! Тверда, как дубовая полена. Только сдря все это. Упрямся, сколько хочешь. А все одно. Будешь моей женой, Натальюшка. Измял всю поганый, Руки плетьми висят, ноги, что колоды. Тяжелы. Но не сломил ты меня. Не верю я тебе. Не пойду за тебя. Лучше смерть, змей. А у меня, знаешь, какой дохтур имеется. В раз на ноги поставит. Эй, дурачья, посечь ее. Да так, чтобы не сидеть, не лежать три дни не умела. Бегом! Вбегают слуги, хватают Натальюшку, волокут. Сейчас поглядим, какая ты есть упорная. Вбегает, добра Оставь ее. Только обозлишь. Уж больно ты скорый. Я поговорю с ней. Увидишь, она изменится. Эй, отпустите! Слуги выжидают. Змей, о чем это ты с ней говорить будешь? Добраво. Да, о покорности, мой господин. О покорности? Да о тебе, о твоем большом сердце о твоей великой душе, о любви твоей безбрежной. Змей! Ох, хитра ты! Ох, хитра! И почему я тебя сразу не предал смерти лютой? До сих пор не возьму в толк. Добра, да, а, Как же ты меня смерти предашь, когда я одна твоей хвори унять могу? Кто тебе спину разминать тогда будет? Де да крылья упражнять, Кто настой целебный приготовлять, Де да бальзамы втирать, Кто былину тебе на ночь расскажет, Да колыбельную споет. Змей, ладно, ладно, Я ж чего, я ж ничего. Только царевну я в ту непокорную Ты мне к завтрему приготовь, Чтоб лицом было приятно И речами красна. Добраво, да, Ты лучше поди, приляг, Отдохни от трудов ратных до да праведных, А я уж что то с ней сама уговорюсь, как подобается. А чтоб лучше тебе сполуся, Испей-ка вот моего медвяного настоя. Утром проснешься, как младенец, Бодренький, здоровехонький, Дает настой змею, змей. Ну, <клёп> будь по-твоему». Только смотри, не приготовишь мне к завтрему невесту мою. Снова в березку оборочу тебя на сотню лет на этот раз. Будешь ветром колыхаться на краю стены, с которой ее бросят в ров на колья. Доброго, да, иди, иди, господин, приляк, отдохни. Дай только приказ отпустить невесту. Змей, дойду да, уже. — Эй, дурачье, отпустите! Не сметь трогать без моего слова! Слуги отпускают Натальюшку, скрываются. — А сегодня с чем ты, медвяный настой, для меня и сделала? Да, — добраво Это старинный прицепт батюшки моего любимого, которого ты, господин, вместе с братцем моим казнить изволил. Сто трав в этом прицепте. Да и горный мед диких пчел, да и кое-что еще имеется. А самое главное, вьем моя любовь к тебе, мой господин. Отведай, свет мой, и ложись почевать. Ни о чем не тревожься, и сделаю все, как ты сказал, змей, хорошо быть посему. Уходит. Добраво! Да, Устремляется к неподвижной Натальюшке, Помогает добраться до постели, Натирает с Натальюшка приходит в себя. Ой, спасибо тебе, добрая душа, Только зря ты меня спасла. Лучше бы указала дорогу комнату Или веревку принесла, Чтобы удавиться разом. «Да, браво, что ты, что ты? Не говори такие слова. Грех это, большой грех. Посмотри-ка лучше на меня. Или не признаешь, Натальюшка?» «Темно тут, а не разберу, но голос вроде твой мне знаком. Теплый твой голос, ласковый, будто подруга моя, Добрава, зовет». Вернулась а будто из тьмы могильной. добрава. Да, Подруженька моя милая, Это же я и есть. добраво. Да, Винки Венки мы с тобой вместе плели, Да песни пели. Вспомни, как по весне Хороводы мы с тобой водили. Тихонечко напевает. Натальюшка обессилена, Склоняет голову ей на плечо, Поверить не может, са. Неужто ты здесь, а? Мы же тебя отпели и похоронили. Похоронили пепел твой понад рекой полный, Веночки по воде пускали. Как же Бакуня-то сказывал, Что испепелил злодейский змей тебя огнем? Да браво. милая ты моя! Так ли я услышала? Бакуня, братец мой, жив? Натальюшка, жив, живехонек. А батюшка твой сгинул в огне. Добра! О, как же ты меня обрадовала, подруженька! Я же думала, что оба они погибель лютую приняли от змея. Испейка моего настоя многосильного. Тебе в раз полегчает, — дает Натальюшке настой. Да расскажи мне про себя, Натальюшка. С первоначалу ты мне расскажи, а я... Полежу немножко, отдохну. Добраво! Да, да что тут сказывать, Как змейша налетел на нас? То закричала я раненой птицей, Закрыла от страха лицо руками, Только видела, что упал папенька Весь в огне, и бакуня упал, Как травинушка косою скошенная. А змеиша оборотил меня березкою деревцем, Да и вырвал с корнем, и унес сюда. Три года стояла я березкою в саду его, И все тосковала, все слезы лила, Только никто не видел моих слез. Почему он меня, сознавав человека, Оборотил, про то мне неведомо? А только стала я травы собирать, Настой до да бальзамы приготовлять, За медом хаживать. А чтоб не убежала, Он стражу ко мне приставил. Янычар злобный с медведем на поводке меня всегда сопровождал. Понемногу начала лечить хвори разные, научилась с началу распознавать их, а потом и выхаживать. Очень мне помог дедушка один, присылал прицепты с птичками, на бересте с ними передавал записочки, а в них рассказывал, что, где, когда собирать, как высушить, с чем приготовить. Иногда птички мне подолгу сказывали все, что дедушка посылал. Я ведь пока стояла березкою в саду, много птичьего разговору наслушалась. И понимать его стало. Дед Гончар дедушку звали. Ой, большой он мастер. Натальюшка, что ты сказала? Как звали? Да, браво, дед Гончар. Знахар, ведун, да просто добрый человек. Натальюшка, да, это ты верно сказала. Дед Гончар, великий мастер, Всем помогает в любом несчастье. Знахар, чародей, ведун, Ну, это почти что колдун, Травки собирает повсюду, А какую делает посуду, И глазу приятно на загляденье, И есть из нее одно. Объедение, класть не надо ни соли, ни перцу, потом сама помоется и прыг в шкафчик за дверцу. Добраво, да, всю правду говоришь, подруженька, он такой, и откуда ты знаешь про него, Натальюшка. Да и как же не знать. Свекор это мой. Папенька мужа моего, обтырки. Добраво, да, слыхала я, что есть у него сынок необыкновенный. А вот оно как, оказывается. Получается, что породнились почти что мы с тобой. Ведь мой учитель мудрый, И это родной твой свекор, дед гончар. Расскажи мне про него, да про мужа. А то ведь столько годов, я ни о ком ничего не ведала. Натальюшка, обязательно, любезная подруженька моя, расскажу. Только сначала ты свой сказ закончи. Добра, да, вот так э, немного осталось. Вот и начала я пользовать недуги травами по прицептам деда Гончара. Тут змеющий меня к себе приблизил, доверять даже немного стал». Но Янычара с медведем не отменил. В один из дней прилетел он весь израненный, А откуда во прилетел, то мне неведомо. Призвал меня и приказал крылья его Пользовать травами моими, да настоями с бальзамами. А коли не выправишь крылья к третьей луне, сказал, Не жить тебе больше на белом свете. Ну и что ж мне делать-то было? Выправила, Хоть спать мне не пришлось Все эти дни и ночи. Чтобы спать не хотелось, Я песни пела тихонько, Доживала смолу с медом, С травами сбитую. Понравилось вишь ему, как пою я. Стал меня чуть не каждый вечер призывать, Чтоб пела я ему на ночь Или былины сказывала. А он как засыпал, Начинал на своем языке разговаривать. Невнятно что-то бормочет бывало, да причмокивает. Вот я как-то и попросила его научить. Натальюшка. Змеиному языку? Доброва. Да, Нет, не, не совсем. Сначала просто сказала, что не понимаю, когда он во сне зовет меня и что он хочет. Он поверил. И стал мне объяснять. Понемногу начала понимать, Про что он во снах своих бормочет. Знаю теперь я секрет змея. Знаю, как можно погубить его. Наталюшка, говори. Говори скорее. Доброва. Покати покуда. «Кажись, шпионит кто? Уж не притаился ли змей?» Идет к двери, распахивает ее. Вваливается полусонная голова змея. «Что ты мне дала? Каких таких трав? Настой!» «Доброва успокойся, господин, хорошие это травы, духмяные». Мною собранные, на воздухе в тенечке высушенные, В ключевой водице вываренные. Тихо, к Натальюшке. Улыбнись ему, сделай вид, что рада. Натальюшка морщась через сил улыбается. Посмотри, господин, как невеста рада тебе теперь. Видишь, улыбается, светится солнышком. Змей. Вижу, что улыбается. Верно служишь. Сегодня еще поживи покуда. Да пойди былину сказывать. Немедля пойди. Потом вернешься к ней. Доброго. Иду, господин, иду. Тихонько, Натальюшке, потерпи. Как вернусь, открою тебе тайну змея. Змей? И добраво исчезают. Скоморошина пятая. Ух, как все повернулось, братишки! Ну что, смотреть-то дальше будете, ребятишки? нашей то сказки еще не конец, и потому надо нам перенестися во дворец. Нужно обтырке с бакуней разобраться! Эх, ланца, дрица, опца, римца, ца. Картина четвертая. Дворец. Аптырка. Ты, брат Бакуня, доложи мне всю правду, как есть, и как дело было. А я уж разберу, Бакуня. За я... яблочком я только на одну маленькую минуточку отлучился. Виноват я, знаю. Но как же мне было со Змеейшем совладать, когда он мою саблю, как словно травинку изогнул да сломал да исплавил в единый момент? Да я ж тебе уже все сказывал. А про что добавить, если надо? Так в толк не возьму, Абтырк. То ты мне, как другу, сказывал, а теперь официально, для протоколу, боярин. Про платок добавить надо. Бакуня, опять ты за свое. Не знаю я, отродясь, никакого платка. Не видовал и не слыхивал. Напраслину на, на меня возводишь. Обтырка, брат. Не слушай ты его. Обтырка, Покаж платок. Бакуня, нет у меня никакого платка. Царь в его клубнику заворачивал, а потом мы с ним клубнику у меня со сливочками и того. Боярин. врешь Тать! Царь тут-то ни при чём! На дыбу его! Все вспомнит, все скажет! И про платок, и про то, как змею им махивал, и про сговор!» Абтырка. «Погоди-ка, торопыга! Ишь! Сразу на дыбу! Скорый какой! Бакуня, друг мой, самолутчень. Боярин. «Друзей, значит, покрывать хочешь? Из меньшиков хочешь покрывать?» бакуня да не изменщик я не изменщик! чем хошь поклянусь здоровьем животом своим боярин де да клянись чем хочешь А я своими глазами видел тебя у стены с платком в руке Вот там присягаю пауза аптырка вот видишь, брат бакуня какая получается гистория. и ты клянешься и он присягает кто же из вас правду то говорит бакуня и боярин вместе Я входит взволнованный царь в руке платок царь тихо а решение я тут решаете да шум шумите. А и кто мне ответ ответит? Иде понимаешь, Дочь моя скрывается от меня уже какое время? Опять у ей тараханы головные разбежались. Опять понимаешь, того? Не сметь мне молчать, когда царь вопросы спрашивает. Или я не царь уже? Пауза. Боярин начинает медленно продвигаться к выходу. «Куды пошел? Возьми свою вещь из города Парижу, а мне она ни к чему». Я по французски читать не обучен. Понапишут, понимаешь. Аптирка, Дай-ка, тестюшка, мне платок. Я разберу. Царь. А ты что, обучен по французски Аптирка, Ага. И шо, как обучен? Бакуня, этот платок? Бакуня. И он. Царь. Ежели что, так я видел. Бакуня его не брал. Я хошай глухой, но пока что не совсем слепой же. Это вот отвод, а еще махался им. А, а где он? Абтырка. Улизнул. А ехиднин сын, царь, и не говори. Такой прощалыга, что не приведи, господи. Я уж измучился весь, не знаю, как от его отвязаться. Все, понимаешь, проценты требует. «А где доча моя?» — Аптирка? «Бакуня! Догнать! Сыскать! Найти! Привесть!» «Царь! Подождь!» «С первоначалу кто мне ответ ответит?» «И где моя царевна, доча моя любимая?» «Отвечай мне, обтырка, Куды девалась твоя законная жена?» «Бакуня! Ваше величество! Убегет же изменшик!» «Царь! Куды ему бежать?» Все деньги я вот тут, в банке зарыты, да не в одной. Моя лопата, я мовишь тяжела, так он из городу Парижу особенную лопату привез, значит, и банки того закопал тут, э, за околицей. Он за имя обязательно прибудет. У банок его и надо брать. Так что ты погоди, пакеда, а отвечай на мой прямой вопрос. «Куды делася доча?» Аптырка, «Я тебе, тестюшка, все чин-чинарем разъясню, а Бакуня все ж таки пущай псовую стражу упредит, чтоб ежели чего боярина споймали. Саря, ну ладно, твоя взяла. За то, что сливочки у тебя вот отменные были, и на стоечках мельная ошибка была хороша». Прекращаю я тебе удерживать. А чё, ошибка умно сказал? Ты чё стоишь столбиком? Беги до псовой стражи! Ать-два! Вакуня. а, понял, убегает. Царь, да, с тобой, милый мой зятёк, мы сейчас разговор будем разговаривать. Аптырка. величество мое любимое, да говорить-то нам не о чем. Сдрятлой волноваться изволишь. Все хорошо с Натальюшкой. Решила она мне сюрприз, значит, устроить. И с подругою... Царь, посмотри мне в глаза. А смотрю. Царь, нет, ты прямо в глаза мне смотри, а не в сторону. Я уже старенький же. — Меня же не проведешь же. Ежели выдержишь мой погляд, значит, правду говоришь. — Аптирка, выдержу, не сумлевайся. — Царь, значит, с подругою она... — Что? — Аптирка, что? — Царь, ты сказал, что она с подругою тебе решила устроить сюрприз. — Я не знаю, что это такое. Ну, ты мне сейчас растолкуешь. Аптирка тестюшка. Право слово, не знаю я подробностей. — Она сказала тайна. А мне очень поспешать бы надать. Царь, куда это? Аптирка да тут э, недалеко, ну так, на день-два делов. Царь, ага, день-два. Аптирка три, само много. Царь, ага. Попеть значит войну затеял. Абтырка, да ну какая же это война. Так, одного Мордофея проучить бы надо бы до конца. ламца дрится. О, царим, отца. -ца. Царь, именно шоца. царя. обнимает царя, гладит по голове. Величество, не волновайся, Сейчас вот меч мой и копье возьму, И у всех все будет хорошо. Дочь твоя, а моя жена, Любимая Натальюшка, Никуда не девается. Царь ламца, обтырка дрится, Царь опца, обтырка римца, Оба, ца, обтырка. Ну, пошел я. Порывисто прижимается к царю, Вскакивает, уходит царь. Вот такие вот дела, ребятки. Меч, говорит, возьму, И у всех, говорит, все будет хорошо. И что я, как отец, А после этого думать должен, а? И главное, всем молчат. Никто о царе не думает. А царь, он, между прочим, Человек тонкой души. У него про всех она болит. А уж про родную дочь во сто крат больнее болит. Ребятки, может, хоть вы мне скажете, что у моей дочурки случилось? Чего они все молчат или елозят? Импровизированный разговор с залом. Дети рассказывают царю про то, что Натальюшку украл змей. Царь! Ой, ой беда! Ой, какая беда, беда. Это что ж, мне на старости-то лето петь войну воевать? Ой, а иди мой-то меч, ашелом мой иди, а орден главного командующего в подпол шоль слазить. Может, там найдется? Уходит. Скоморошина шестая. Ламца дрится овца римцаца. Новая страница открывается. Снова вернемся к замку мы змея. Как там Наташка? Посмотрим скорее. Картина пятая. Да, браво, тихонько входит, выглядывает, проверяет, не притаился ли кто за дверью, прикладывает палец к губам. Ш -ш -ш -ш. Еле смогла уйти. Плохо он что-то спит сегодня, тревожно. Видать, снова какую-то подлость задумал и сделать, и кого-то хочет. Натальюшка, секрету, секрету, сказывай скорее, терпения ждать нету. Добрала. Секрета проста, как вареная репа оказывается. Наклоняется ближе к Натальюшке. Шепчет. Натальюшка, на шее. Добрала. Да. Шепчет. Натальюшка, махонькая. Добрала. С копеечку. Не знать где, дык да не углядишь, — шепчет Натальюшка. — Сам прямо так и сказал, — доброва. — И не один раз сказывал. Я сперва начала в толк не могла взять. Про что это он, про какую такую смертушку лютую? Кого, думаю, это он уморить задумал? Потом поняла. Про свою смертушку опасается он. Родинку все прячет, прикрывает чем-то-нибудь. Меня просил бальзам, сокрывающий, сочинить. Сочинила. А как наносить стала? Так мне захотелось все это разом кончить да отомстить. Ой, давно только это было. Уж годков я не сосчитаю. Натальюшка, чего ж ты столько годков ждешь? почему не отомстишь за отца ведь есть же у тебя иголки иголкой можно отомстить добраго да, нет иголок не дозволено ничего острова нет но кроме иголок найдется чем отомстить много очень много времени носила я во рту рыбью косточку острую приострую все случая ждала только поняла, что не получится у меня. Боязна мне. Погибнуть я боюсь, очень боюсь. Ведь отомстить-то недолго. Только как потом выбраться-то отсюда? Двери до да запоры заговорены. Вместо собак цветных медведи злые, человеченые, кормленные. Мимо не пройти. Разорвут в момент. Мост подъемный сторожат янычары лютые, Ни словечко по-нашенски не знающие. На лохмотья порежут И выбросят тем же медведям. Во рвах колья острые, Да гадюки змеи кишмяки шащие. А и крыльев нет, Чтобы рвы перелететь эти. Отомстишь, да навеки гинешь здесь. За дверями шум. Это он проснулся. Не как меня ищет. Кричит в дверь. Иду, господин, уже иду. Новую былину спою сегодня тебе. Спать крепко будешь. К Натальюшке. Потерпи, вернусь, как смогу скоро. Ну, а если он заявится? Не пугайся, улыбайся, песню пой. Помнишь нашу? Натальюшка, иди, подруженька, я теперь ему от всего сердца улыбаться буду с чистой душой. «Иди, не тревожься!» Картина шестая. Выходит скоморох, играющий роль боярина. Костюм несет в руках. «Фу дела! Вот какие, братцы-рабятки!» Устал, притомился. «Это почище, чем прятки!» «Боярина, прохиндея, мне играть надоело!» Вы, тоже устали смотреть на это дело? А давайте развлечемся, отдохнем, а потом опять смотреть начнем. Все согласны? Импровизационная игра с детьми. Делит их на две половины, кто громче крикнет «Бакуня, змея, прозевал». Играют. «Бакуня, змея, прозевал! Бакуня, змея, прозевал!» Появляется Бакуня. «Звал, что ли, меня кто-то? Не пойму!» Боярин дает отмашку детям. Они кричат «Бакуня, змея, прозевал!» С боярин исчезает. Появляется Абтырков в боевой амуниции, готовый к поединку со змеем. Бакуня бросается к нему. «Постой, брат! Ты что, один на змея собрался?» «Нет, так дело не пойдет! Я с тобой! Все непременно!» Аптырка, «Бакуня, брат, а тебе-то зачем?» «Бакуня, как это зачем? Затем же, зачем и тебе?» «И вообще, друг я тебе! Или куда?» Аптырка, «Друг! Конечно, друг, самолучий!» Только мне с помощников в ентом деле не надо. Мало ли чего. Позору потом не оберешься. Уж лучше я один. Бакуня. А мне потом перед всем народом каяться? Почему одного отпустил тебя? И так уж наломал дров. Стыдно людям в глаза смотреть. Аптырка. что ты там наломал? Каких таких дров? Бакуня. А таких, что и сказать совестно. Давича, иду!» — значится. А рабят и малые кричат и дразнятся. «Бакуня-змея прозевал! Бакуня-змея прозевал! Зявун, Бакуня, Бакуня-зявун! Не могу!» «Куды не пойду, никто в глаза не смотрит, все отвертаются!» «Девки в и хихикают!» Бабы волками смотрят, мужики рук не подают, шапок не ломают. Ой, не могу. Или с тобой на змея пойду, или удавлюся я. Вомут глубокий кинуся, и пузырей от бакуни не останет. Ца ламца дрится, оп царимца ца. А возьмешь меня с собой, не пожалеешь, пригожуся. Оптырка, че ж ты раньше-то мне? Ничего не сказывал. — Ишь ты! — Задразнили, значит, тебя? — Ладно, пойдем вдвоем. Войску-то я, Алексею, то есть крепко-накрепко приказ дал не вмешиваться, как бы там дело ни обернулось. Они, слышь, на опушке стоять будут. Так ты, ежели будет нужда, завсегда их сыскать сможешь. Ну, там провиянт, к примеру, пополнить... «Али меч подточить, колчан стрелами заложить?» «Смогешь, Бакуня?» «Ну, чё ты меня уж совсем за мальчишку держишь?» «Смогу, конечно, не сумлевайся, буду твоим оруженосцем, как ян тот Сашка Пансовый э, Санча, про которого ну, книжка иноземная, что Натальюшка нам читывала». Вот и весь мой сказ. Пошли давай, чё пусту болтать. Тебе отдохнуть надо будет перед поединком, а мне еще лагерь разбивать, шатер ставить. А ты тут, а понимаешь, языком зацепился. Пошли, лыцарь! Абтырка, дай-ка я тебя обниму, брат, растрогал ты меня, обнимает Бакуню. Пошли, Бакуня, держись, змеище! Мы идем! Картина седьмая. Темница Натальюшки в замке змея. Стремительно врывается добрава, Взволнована. Добраво, подруженька, крепись, милая. Змей мне только что... Ой, не могу. Язык не поворачивается. Натальюшка, что? Про что ты? Добраво. Да, Спасать нужно мужа твоего. Наталюшка. Не томи. Скорее, сказывай, что случилось, приключилось. Добраво. Да, Змей на битву собирается. Велел Бальзамов приготовить до Да настой победительный, чтобы Кутречку все непременно готов был. Наталюшка. А обтырка-то мой что? Зачем про него ты сказывала? Да браво. так с ним идет завтра на поединок змей! Наталюшка. Ой, напугала ты меня, подружка, ты все да все по пусту. Добраво, как же по пусту, ведь бессмертен змей, если не знать секрету, не возьмешь его ни силой, ни храбростью. Ни количеством, ни умением. Не боится он ни сабли, ни копья, ни стрелы, ни топора. Многие добрые молодцы бились с ним, Да только сами побиты были. Глянь в окошко, все поле косточками усеяно, И не им числа, и все белые. Это косточки добрых молодцев, Лихих богатырей, чьих-то батюшек. Чьих-то муженьков до да сыночков любимых, Натальюшка. Не кручись, подружка, любезная, мой обтырка не прост добрый молодец. Он куклой был сначала. Куклу с помощницу слепил для себя дед гончар, да оборотил в человека, чтобы в немощи ему была опорой, а кукла. Молодцем оказалось, да таким удалым. Аптырка через многие испытания прошел сначала, Чтобы меня спасти, из беды вызволить, От болезни освободить. Полюбились мы друг другу, И нет у меня души ближе, чем мой Аптырка. Хорошо слепил его свекар мой дед Гончар, Лучшую глину нашел. Ладно слепил. Крепко закалил, положил на него Слово верное, заговорное. Такое слово, что никакой тать Не страшен ему. Ни лихой человек, ни лютый зверь. Ладонку повесил ему на грудь стравкой травкой хворь победительной От любых болезней, от любых ран, От сглазу злого, от черных помыслов, От темных сил добраво. Да, Ой, подруга, боюсь я все равно. Силен, видать, твой муженек, обтырка. Защита у него крепкая, Но все одно боязно мне. Коварен змей, силен, хитер и бессмертен. Не удалеть обтырки твоему змея, Пока не узнает он секрету. Натальюшка, а твои гонцы как же? Ты сама мне, подруженька, про птичек говаривала. Где они? Твои гонцы, Добраво. Да Перебил их всех змей, да переловил. Впрочем, нет, не всех. Есть, гонец! Есть! Как же позабыла-то я! А покличим-ка мы птицу Сокола. Он поможет нам. Обязательно я взрастила его, когда змей убил его матушку вместе с батюшкой. Не хотели они покоряться змеющу, а хотели быть птицами вольными. Вот за это змей их испепелил, изничтожил гнездо и всех птенчиков, лишь один птенец. В руки мне упал. Я укрыла его и укутала, И кормила его, чем могла достать. А как вырос он и встал на крыло, То пустила его в небеса летать. Подходит к окошку, кричит по-соколиному. Ответный крик. Влетает птица-сокол, Садится добрави на руку, клекочет, трется о ее руку. Добрава гладит сокола по голове, шепчет ему что-то. Сокол отвечает. Добрава, «Да, он поможет нам, передаст весточку. Натальюшка, ты спроси его, может ли он летать выше змея и быстрее. Добрава спрашивает сокола, тот отвечает. Добрава, «Да, может, может... Очень даже может, и быстрее, и выше. Сил ему только пока не достает, Чтобы со змеем самолично поквитаться За папеньку да за маменьку. Гладит сокола по голове. Хороший мой, дитятка мое смелое, неразумное, Сам, видишь ли, собрался змея бить. Глупенький. Есть кому сразить змея? Ты, малыш, отнеси весточку во дворец об тырке, или батюшке-царю передай. И ни о чем пусть твоя душенька больше не болит. Отомщены будут и твои родители милые, и мой батюшка любимый, и все-все, кто пострадал безвинно. Вынимает кусок бересты. Возьму я у тебя одно махонькое перышко, разрешаешь? Сокол клекочет. — Вот и первое спасибо тебе. Добраво достает перо из крыла у сокола, дает его Натальюшке. — Пиши, подруженька, скорее, времени у нас нет. Нужно, чтобы Абтырка знал тайну змея. Натальюшка, чем писать-то? Разве кровью моей? Добраво, зачем же кровью? Дёгтем березовым пиши, я его для снадобий разных приготовляла, и для писания он пригодится, не хуже чернил». Добраво достает маленький коробочек с дегтем, Натальюшка пишет на бересте. «Натальюшка, я пишу, как ты, подруженька, сказывала, родимая, пятнышка на шее, добраво именно». На шее привязывают бересту к лапке сокола, выпускают его в окно. Добраво, «Да, лети, спеши, детятка, лети, спеши, милый мой, неси, спеши, весточку, неси, спеши, родненький, Натальюшка, лети, спаситель наш, лети, быстрее ветра, темнота. Скоморошина, седьмая. Ну что, интересно, что будет дальше? А мы вам расскажем всю правду, без фальши. Чуть-чуть отдохнем и продолжим рассказ. Теперь же антракт. И для нас, и для вас.